Давайте еще раз, скажите, видно ли меня? А я не слышу вас. Так, ладно. Очень жалко. Лица. Так, напишите, пожалуйста, в чате, видно ли презентацию. Я так понимаю, у меня что-то с видео, потому что при, том, при создании я ставила галочку заходить без видео и без звука. Звук включается, а видео, наверное, нет. Ну, значит, у нас будет презентация. А, видно, меня видно, да, Наталья? Презентацию видно. Окей. Становить видео. Так, включить видео. Не понимаю. Так, ну хорошо. Ладно. Так, разные у нас города. Давайте тогда так. Кто со мной знаком? Поставьте двоечку. К сожалению, мы с вами видим, мы вас видим внутренним взглядом. Спасибо большое. Но, к сожалению, я сижу готовая, накрашенная. И мне очень жаль, что так два. Кто со мной знаком, единичку, кто меня еще не знает. Двоечки пошли. Ага, двоечки. Единичка. Двоечки полтора. Отлично, отлично, То есть многие меня знают, как я понимаю, это очень-очень здорово, ну, представлюсь для тех, кто со мной еще не знаком. Меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология». Я помогаю познавать себя, я помогаю понимать других людей, я обучаю психологов, HR-специалистов и людей, тем или иным образом связанных с работой да, с людьми графологической методики анализа личности. Ну а по мне еще успеем наговориться. Напишите, пожалуйста, в чате тоже, чем заинтересовал вас этот интенсив, почему графология, что в ней интересного, что бы для себя, возможно, вы хотели узнать за эти три дня, которые у нас будет идти интенсив. И, конечно же, я напоминаю вам про активность, то есть слушать как радио, просто записывать и активно участвовать, это совершенно разная информация. Я уже была на вашем обучении по подписи. Очень приятно, Наташа. Да-да-да-да-да, было дело. Угу. Поэтому я прошу вас быть достаточно активными. Давно присматриваюсь, но никак руки не доходили, Алена. Угу. Так, Я напомню вам, да, что мы сейчас в зуме, и здесь есть такая функция, как включать звук. Иногда он у кого-то включается, я по возможности отключаю. Но я вас все-таки прошу по возможности пользоваться чатом. Если во время эфира у вас будут какие-то вопросы возникать, я постараюсь к ним вернуться в конце. И на интерактивные вопросы, допустим, если я что-то буду спрашивать, Красивый ли этот почерк, или он некрасивый и так далее. Здесь можно голосом, просто чтобы не было такого, что во время того, как я буду преподносить информацию, человек включался голосом и начинал, допустим, спрашивать или рассуждать. Вот этих вещей не надо. Для этого есть чат. Касаемо интерактива, когда будут вопросы, тогда можно включаться. Я только за... Так, занимаюсь почерком и подписью в рамках судебной так, убежал чат, судебной экспертизы, хочу слушать в рамках графологии. А я вот наоборот сейчас почерковедение тоже очень много читаю, поскольку меня и как эксперта, когда приглашают на телевидение, очень часто, я думаю, вы тоже с этим сталкивались, путают графологию и почерковедение, Uh, и он ли подписывался, она ли писала и так далее и тому подобное, у меня достаточно частые вопросы, вот на пусть, ряд были разбивающие факторы. Как раз, да, эта тема все-таки почерковеческая, я считаю, больше, потому что у нас в графологии есть правила подачи почерка. Мы не изучаем, на какой поверхности был написан текст, в каком состоянии. И это все должно быть в рамках правил. То есть человек садится, пишет в спокойном состоянии, за удобным столом и, соответственно... Без всяких алкогольных примесей и так далее, да, чтобы у нас получалась объективная картина. Тем не менее, вот я в принципе понимаю, с чем это связано, да, с отсутствием информации, поэтому будем сегодня восполнять это тоже самопознание знание об окружающих использование групологии как инструмента психодиагностики в школьных образовательных программах какая классная цель она прям прям здорово здорово Возможно, основная, возможно, новая профессия. Угу. Тоже пришли, да, посмотреть, насколько это ваше, не ваша, Конечно, это, безусловно, важно понимать. Не всем подойдет графология. Учиться это не за один, не за одну встречу, соответственно, да, и даже не за месяц, то есть здесь требуется длительное обучение. Да, путают постоянно да, наши вопросы, да, да, да, да, да, и очень-очень часто, поэтому тоже открываю подчерковение, мне, в принципе, интересно, но у вас все-таки больше технические вопросы, у нас больше о психологии личности. В прошлом веке, учась в институте читал некоторые книги по графологии, было увлекательно, интересно для собственного развития по сей день. Угу. На самом деле, если вам попадаются классные книги по графологии, я очень счастлива, потому что с книгами на самом деле большая проблема. И мне дали возможность в университете писать курсовую работу на, на тему графологии. Я была очень счастлива и очень много проблем тоже <coughs> в ней осветила. Но Я думаю, те, кто пойдут обучаться на первый курс, я поделюсь своей курсовой работой, я поделюсь списком литературы с пометками, да, какие-то стоит оставить в, рамки, в рамках истории да, с точки зрения исторического аспекта, поизучать какие-то совершенно нерелевантные Сейчас тоже очень много работы, где-то сами поучатся, и после этого все. Я пишу книгу, а скажите, как анализировать цифры и буквы? М -м, пару вопросов. Я понимаю, что человек в материале совершенно не разбирается, но ну, ок, он напишет эту книгу, а ведь кто-то по ней будет учиться. Ну, и действительно, я соглашусь со многими, да, крофологи говорят, что это все-то наука потому что когда мне, допустим, попадаются подобные вещи, я, конечно, <смех> у меня волосы встают ибо, но, тем не менее книги есть. Есть их, к сожалению, не так много. Так, окей, что касается розыгрыша призов состоится на одной из наших встреч в Инстаграме, я анонсировала. Кто в курсе, поставьте плюсики в чат, кто не совсем знает, поставьте минусы. Ах, я приготовила книгу вам показывать, плюсики, минусики. Думаю, сейчас я вам прям в трансляцию покажу приз. Ага. Плюсы, минусы, кто-то знает, кто-то нет. Расскажу кратко о конкурсе. Нужно выложить свой почерк или себя вместе со своим почерком. Здесь уже на ваше креативное усмотрение. Отметить меня в вашем инстаграме. Бухарева, нижнее подчеркивание, графолог. Давайте я вам в чате сейчас кину. И поставить хэштег «Хочу к Бухаревой». И среди вас я как раз в один из дней и разыграю книгу. Так, инстаграм, конкурс, копировать. Угу. Здесь можете ознакомиться с Инстаграм-конкурсом. еще можно присоединиться к конкурсу и также поучаствовать. И можно написать в чате «Хочу приз. И, конечно, для тех, кто в онлайне, как всегда, будут отдельные бонусы. Я на самом деле любитель поощрять тех, кто приходит, кто выделяет на это свое время, потому что я понимаю, насколько дорого и насколько ценно сейчас время в наше время. И наш сегодняшний с вами план, о чем мы с вами будем разговаривать. Мы сегодня разберем с вами мифы, которые связаны с графологией, что из этого правда, что из этого является вымыслом, как можно определить по почерку пол, возраст и профессию по написанному тексту. Действительно ли красивый почерк означает, что и человек красивый? Способен ли вообще в принципе графолог рассказать все о человеке? Показывает ли почерк будущее, например? Можем ли мы увидеть семейное положение, наличие детей, например, у человека? Да? Что не так с графологической литературой? Вот немножко уже упомянула. Для меня на самом деле это очень больная тема. Вот. И сколько нужно учиться, чтобы освоить азы или стать уже профессиональным специалистом. И будем закреплять изученную информацию на практике, на почерках реальных людей, на почерках знаменитостей конечно же, смогу ответить на ваши вопросы, и безусловно, понятно, что сейчас супермастером после этого интенсива вы не станете, но какие-то для себя очень важные вещи вы вынести сможете, и более того, использовать потом в вашей повседневной жизни, в вашей работе, то есть какие-то приемчики вы сегодня обязательно получите. Итак, что такое графология? Как вы это понимаете? Напишите, пожалуйста, в чате. Один из моих любимых вопросов. Можно голосом? Все-таки я переживаю, что у нас нет видео. У меня горит лампочка, что камера меня видит. И камерами я не видит. Это наука изучения характера человека по почерку. Ага. Метод психодиагностики человека. Угу. Более точная да, уже формулировка. Действительно, да. Графология – это метод психодиагностики личности и где у нас инструментом да, является почерк человека. То есть это наука, которая изучает связь между почерком человека, его характером, его темпераментом, его личностными особенностями. Вот Как раз у меня в курсовой была тема именно индивидуально-личностных особенностей. Есть еще индивидуально-типологические особенности, это как раз туда относится. Более базовые такие, например, темперамент, да, характер туда тоже многие относят, а индивидуально-личностные, это уже более высокий уровень, то есть здесь мы говорим и о самооценке, и об интеллекте, эмоционально, об эмоциональном интеллекте и очень-очень большой спектр которые сюда входят, это и способности, да, и возможности человека. Ну, разумеется, я не говорю, что по графологии можно все способности и задатки определить, да, у человека, например, ну, как вы задатки, не знаю, к баскетболу определить, да, здесь или какие-то способности. Здесь, наверное, больше такие физические параметры будут играть значение, да, как рост, например, человека. Да. Касаемо музыкального слуха, тоже я здесь не уверена, можем ли мы это по почерку. Возможно, есть где-то у кого-то такая информация в графологических книгах, какие-то исследования, мне, к сожалению, пока не попадались такие. Но, тем не менее, слободчиков относят графологию к объективным методам психологии. Кстати... Пока не забыла, у нас будет с вами еще одна встреча, посвященная истории Этот Эту программу я буду вести только один раз, 27 числа, 27 октября. Это только для студентов и только для подписчиков. Кто хотел бы, поставьте плюсики в чате. Информация придет в рассылочке чуть-чуть попозже. Тем не менее... Плюсики, отлично, отлично. Да, по психологии почерка обязательно эта рассылка будет, потому что это действительно важно. И там в истории можно очень много всего интересного осветить и рассказать. И не хочется тратить время на это сегодня, потому что это действительно это большая и очень объемная тема. Я рада, что вам интересно, тогда ждите, да, обязательно придет. Ближе к делу уже, да? пока, пока у нас психология почерка, чтобы у вас не было путаницы. Ну и мое любимое мифа о графологии. На самом деле здесь мифов может быть намного больше, но самые основные я собрала на этом и следующих слайдах. Вот первое то, что когда бывает анализируешь или какие-то эфиры, например, на телевидении, там кто-то, ой, пару слов, пару слов. На самом деле пару слов это никогда не оканчивается. Да? И вот такая фраза «Вы все так точно угадали». Ну, первое здесь, графолог не угадывает, он действительно анализирует, анализирует огромный массив информации. А второе, консультации, допустим, я тщательно подготавливаю и никогда не выдаю в письменном виде, потому что это формат диалога. То есть Человек же не приходит к психологу, например, на консультацию, и, ой, а давайте вот вы мне письменно все напишите, и я пойду. Соответственно, может быть, не так воспринята информация, возможно, будут какие-то дополнительные уточняющие вопросы, да? Если только дело не касается оценки благонадежности или оценки персонала, например, вот в этом случае тогда выдается письменный отчет, где с подробным разбором, да, но графолог он анализирует. И это огромный, огромный, огромный массив информации. И желательно, конечно же, консультации готовить, готовить их заранее, чтобы ничего не упустить. Потому что когда это в экспресс-формате, вот, вот у тебя сразу почерк, и у тебя нет времени на обдумывание, да, ты выделяешь какие-то самые яркие особенности, что-то можешь пропустить. Безусловно. Да, такой фактор риска он существует, безусловно. Да, поэтому Здесь все интерпретации. Да, мы основываемся на объективной информации. Мы не делаем каких-то выводов просто потому, что нам вот так показалось или вот наша интуиция нам подсказала это кажется вот так. Нет, несмотря на то, что многие из моих клиентов, они говорят, боже мой, я как будто на сеансе магии побывала. К магии не имеет никакого отношения, к интуиции не имеет никакого отношения. К графологическому мышлению, да, как раз его мы тоже тренируем на занятиях, уже на обучении безусловно. И здесь мы смотрим, да, в комплексе нужно научиться смотреть все эти признаки в комплексе. Следующий миф сейчас графолог обо мне все расскажет. Ну, также точно так, То есть, причем расскажет сам. Или, допустим, угадает, да, вот, вы можете угадать, а вот пол этого человека, да, кто там это все писал, или еще что-то. Ну, точно так же можно прийти к врачу, например и попросить рассказать о ваших заболеваниях без полного анамнеза, без полной картины и вообще не предоставляемой никакой информации. Кто согласен, что это немножко абсурдно, поставьте плюсики в чате. Ну, Врач, конечно же, сразу отгадает. Как только на вас взглянет, все расскажет про вашу картину заболеваний и сразу же заодно вам новый диагноз поставит. Ну нет, конечно. А, пол, возраст и профессия тоже, несмотря, да, я знаю, что в почерковедении есть какая-то методика, которая позволяет определять а, пол и возраст, тем не менее мы в графологии ни пол, а, ни возраст по почерку не определяем. Мы заявляем о том, что нельзя, да? то есть данные эти указываются анализируемым человеком, то есть когда он приходит, вот завтра мы как раз коснемся с вами правил подачи, какую информацию должен указать человек в обязательном порядке, то есть графолог это не гадалка, которая сидит и такой отгадывает, сейчас я тут угадаю, да, Возраст определяется не тот, который по паспорту, а конкретно психологический возраст. То есть, здесь мы говорим о зрелости личности. То же самое, женский лето или мужской склад. То есть о гендерной идентичности речь идет, да? А также мы можем действительно увидеть определенные профессиональные склонности, не все, как я подчеркиваю. Да? Однако это совершенно не значит, что человек, например, как раз и работает по той профессии, которая ему была бы близка психологически, да? вот в подходящей ему сфере деятельности. Поэтому здесь можно тоже ошибиться. И я хочу вам... Показать для наглядности, поскольку у нас все-таки практически интенсив. Вот напишите сейчас в чате, как вы думаете: какой пол у первого, у автора первого почерка и у автора второго почерка. Вот кто писал, мужчина или женщина? Первый и второй почерк. Я пока прочитаю чат. Нам нужен тоже большой объем исследуемого материала и степень выработанности высока. Ага, я, кстати, знакома с этим термином уже, про степень выработанности. Это про наше графологическое движение и уровень развития личности. Вот У меня сложилось такое понимание вашего почерковеческого этого термина. Только то, что почерк по мужскому складу или по женскому. Да, да, Наташа, все правильно. да. Первый – женщина, второй – мужчина. Сложно сказать. Женщина – низ мужчина. Наверное, первый да? – женщина, низ мужчина. Это невозможно сказать по почерку. Она пишет, если все-таки гадать, то первый – по женскому складу, второй – по мужскому. Да, Анна. вы подготовлены, конечно. Расскажу немножко позже, подтяну немножко интригу. И хочу упомянуть про Альфреда Бинея. Кто знаком с Альфредом Бенеа, я не говорю про личное, знает, что... Тесты на интеллект тоже создавались именно им. И вот он в своей книге, которая вышла в 1906 году, он сначала действительно к относился очень скептически. То есть ему казалось, что это все ну, тоже ну, такое. И он решил подвергнуть графологию научному контролю. И как раз после чего он очень существенно поменял свое мнение касаемо науки. И он проводил исследования по почерку вместе с Крипье Жаненом, Это выдающийся французский графолог, один из основателей графологии, считающийся. Да, есть отцы основатели разных направлений, да, которому предлагалось определить пол по почерку. 180 конвертов было, они все это делали по переписке. И как раз об этом речь идет в этой книге. Там не только исследования. Это там еще есть на интеллект и что-то еще. Ну, можете загуглить, поискать эту книгу. Здесь на слайде она указана. И получается так, что число правильных определений составило 141 из 180, я напомню, да, это получается 78,8% из 100. То есть достаточно высокий показатель. И для сравнения, неграфологи, которые также участвовали в этом исследовании, они давали намного более низкие результаты. То есть у них ошибок было намного больше. То есть можно заключить, да, что Крепье Жемен он ошибается реже в своих оценках, нежели те люди, которые не являются графологами. Ну, и, конечно же, Бене сделал вывод, что есть некоторые признаки, которые могут указывать, является ли почерк мужским или женским. Вообще в целом, какими качествами психологическими вот, обладают мужчины, а какими, какие качества свойственны женщинам? Напишите в чате, как вы считаете. Вот женщина, она какая должна быть? Каким должен быть мужчина? Ну, должен быть, наверное, не совсем такое хорошее слово, но потенциально приписываемые, потенциально имеемые качества у мужчины и у женщины. Это какие вот, чисто женские качества, чисто мужские качества. Какими они должны быть, на ваш взгляд? О, я сижу, жду в чате, а его, оказывается, пролистать нужно. Первая женщина, второй мужчина, скорее вверху женщина, внизу мужчина. Один женщина, два мужчина, почерк и склад рассуждений женский, мужчина с оптимистическим характером, один по женскому, второй по мужскому, <coughs> мягкая, это женщина, да, мужчина прямолинейность, неэмоциональность, женщина круглая, <coughs> мужчина квадратный, угловатый, это про почерк, да, уже. Гибкость, мягкость, эмоциональность открытость, Женские потенциальные качества в антитезе мужские. Угу. Женщина почерк более мягкий, мужчина твердый. Отлично. Отлично. Давайте посмотрим на следующий слайд. Мы говорим, естественно, о гендерах, да? о гендерной идентичности, о склонности. Да? Исследователь Сандра Бэм она предполагает, что мужчины и женщины, они в принципе могут овладеть различным ролевым репертуаром, который может сочетать себе как мужские, так и женские черты. Они будут составлять конструкт гендерной идентичности личности. И этот конструкт, по ее мнению, содержит четыре типа гендерной идентичности, даже не два. Маскулинность, да, фемининность, андрогинность и нонгендерность. Мы понимаем, что маскулинность да, это больше мужских качеств, фемининность, женских, андрогинность это когда примерно 50 на 50, и нонгендерность когда в принципе у человека. Он считает, что не принадлежит никому. Да? И есть методики, которые позволяют определять как раз гендерную идентичность. И в частности, вот методика лопуховой гендерной идентичность личности. Кому интересно, можете проходить тесты, выделяйте следующее следующие свойства да, маскулинности и фемининности как раз здесь. На слайде да, И мы видим, что мускулинность, чисто такие мужские качества, да, которые относятся к ней, это и умение самоутвердиться, это мы можем сказать, что это сильная личность, это напористость, аналитичность, способность руководить, готовность рисковать, доминирование, мужественность, такая внешняя сдержанность, способность действовать в качестве лидера, физическая сила, смелость, сила воли, выносливость. И наоборот, вот к женским качествам получается, да, что относится уступчивость, застенчивость, склонность к проявлению чувств, нежность, да, больше такая женственность, сострадательность вот этих качеств, да, мы как раз не видим у мужчины. Мягкость высказывания, стремление утешить, обаяние, доверчивость, детская непосредственность тоже про женщин, да. неиспользование резких каких-то грубых выражений, красота и терпимость. Вот эти качества приписываются да, конкретно фемининным свойствам. Но, таким образом, вот, в графологии, как я уже говорила, мы говорим не о поле, да, о склонности, о гендере. И давайте еще раз вернемся к почеркам, которые мы с вами обсуждали. Какие особенности здесь мы можем выделить? Уже в чате часть из них, конечно же, писали. Понятно, я понимаю, что все признаки вы не знаете. Это нормально. Вот, можно говорить своими словами. То есть женский, да, он у нас получается по женскому складу, давайте так, он более мягкий, он более округлый, форма букв чаще всего гирлянды, в доминанте будет у нас средняя зона, то есть серединка буковки, да, наличие конечного штриха, который продолжает букву уже после окончания слова, такого плавного, уходящего вправо. это общие Общие признаки, да, разумеется, каких-то может не быть. Вверх мягкие петли, вниз острые. Не факт, не факт Наташа. Угу. Так, почерк будет у нас больше в ширину, чем в высоту, форма более подробно прописанная. И если мы говорим о мужских, то здесь характерна резкость, твердость, защищенность, простота, такая ясность расположения. У них очень четкая организация. И больше упрощений будет, больше таких, назовем их скелетообразными буквами, такие более абстрактные. Тем не менее, говоря об этих почерках, которые мы видим сейчас на слайде. Верхний, первый почерк, он принадлежит мужчине. Нижний почерк – это рука женщины. Видите, да? Поэтому, если мы будем пытаться определить пол, не запрашивая это у человека, мы можем очень-очень сильно ошибиться. Хо-хо, вот тебе на. Да, да. Нижний почерк – это женщина, которая, да, действительно, она больше по мужскому типу, она более волевая, она более твердая, здесь видны и выражены очень хорошо лидерские качества. Кстати, вот касаемо тех гендерных признаков, которые были на слайде, графология да, способна определить эти качества тоже, забегая вперед. И верхний почерк – это почерк мужчины. И он просто более мягкий, он более отзывчивый. Он, кстати, лучше понимает женщин, ему проще с ними находить общий язык. Потому что мужчинам здесь с точки зрения психологии, да, если мы в юнга тоже копнем, да, там очень часто такой и аналитический, и мыслительный склад, и им очень сложно. Вот у них как раз идет такая проблемная зона, проблемная область, это область чувств как раз. Женщина Марс, мужчина Венера, так тоже бывает. Ну, значит, бывает. Да, поэтому здесь. И вот, конечно же, меня удивляет, как вот почерковедении. А какой процент? Напишите мне, какой процент правильности? Там же не сто процентов, да, наверное, вы тоже какую-то вероятность указываете, да? Буква F в слове фотографии меня смущала. <с> у мужчины есть некая каллиграфичность, читать как красивый почерк. Дойдем еще до красивых почерков. О, у меня есть такой красивый мужской почерк, печатный. Вот. Для тех, кто любит каллиграфию, с точки зрения психологической, конечно, это беда. Большая, большая, большая беда. Ладно. Поехали дальше. Наши с вами мифы, возвращаемся. Рост, вес, цвет волос. Там тоже некоторые говорят сейчас вот цвет волос, а рост там года по почерку тоже определить нельзя. Были гипотезы, но впоследствии они опроверглись. И, ну, мне, например, самой тоже непонятно. Ну, окей, там рост вес, и то это тоже меняется. Ну, рост, ладно, опустим вес, например, человек похудел, потолстел, не знаю, ушел в депрессию, сел на антидепрессанта, опять похудел, еще что-нибудь. Девушка, сегодня блондинка, завтра брюнетка, она уже сама не помнит, какой у нее натуральный цвет волос. Но Для меня эта информация, я к ней отношусь достаточно скептически. Честно, это то же самое, как Кречмер, да, темперамент по типу телосложения. Ну, не подтвердилась эта теория. Тем не менее, ее почему-то продолжают мусолить и даже преподавать в вузах. Ну, это, мое мнение, это не нужно. Так бегло осветить, что да была такая теория. Окей, все понятно, едем дальше. Рост, вес – это вообще бред. Ну, я просто видела, не буду говорить где, кто-то, вот, который позиционировал себя графологом, говорил, что он определяет подобные вещи. Ну, вот, мне тоже было это интересно. Будущее, семейное положение, наличие детей и так далее. Видны паттерны поведения, которые оказывают, безусловно, влияние на человека. Но в целом, Какое-то конкретное будущее, там, не знаю, вот через месяц у вас случится вот то-то, а через три месяца вы выйдете замуж, там не знаю, еще что-нибудь. Мы проанализировать не сможем. Так же, как не сможем получить информацию о семейном положении, о детях, этой информации нет в почерке. То есть мы можем консультируя человека, когда он пришел с каким-то запросом, с какой-то проблемой, описать ему, что будет дальше, анализируя его склад личности, его поведение привычное, да? если он, допустим, будет действовать по той же самой привычной ему схеме, да? к чему это может привести. Вот это мы можем, но конкретно ему сказать, что вот там, ретроградный Меркурий грядет, не знаю, мы не сможем. Тероиды, адреналины, та еще типология, ну да, типология огромное количество, огромное множество, их столько, и вот здесь это докручено этим, а этот читал вот так, одних только теории личности, знаете, какое количество, у меня в курсовой из перечисленных мной, по-моему, было 40, нет, не 40, нет, это 14, это кратко разложенных, и это, не, это далеко не все. Это вот совсем какой-то такой, наверное, маленький-маленький минимум, а ведь еще появляются новые. Поэтому здесь, ну, кто как видит, как говорят Хелл и Зиглер, они говорят о том, что определение личности ровно столько, сколько психологов, которые исследуют эту личность, да, и у каждого там и своя теория, и свой подход к этой личности. Но, тем не менее, единого мнения все равно сейчас вы не найдете. Моя любимая про красивый почерк. Красивый почерк, красивый человек. Вот. Кто слышал такой миф или, возможно, придерживается такого же мнения, у меня часто бывает, что человек хочет на консультацию, но боится. Знаете почему? Потому что считает, что у него почерк некрасивый, и я что-то не то могу сказать. И вот его это ранит и заденет. Напишите в чат. Касаемо шестого мифа. Кто с этим сталкивался или кто, может быть, тоже так считает. Не бойтесь. Таких людей много. Это скорее про выдержку, а не про красоту. Миф слышала, но жизнь научила, что это не так. Это отработка маски. Наташа, точку. Угу. Это действительно миф. Но вот люди очень хотят. И каждый раз, о, да, ну, вот, а вот меня... Как одна из моих преподавателей тоже. Ну вот графология, да, у меня была знакомая, она пошла учиться. У нее был такой красивый почерк, но она пошла учиться, и почерк у нее испортился. Имха, это миф, красивый почерк, скорее самодисциплина или вычерность. понятие красоты, вообще понятие растяжимое. Да, да. И самое интересное, если я вам сейчас буду показывать разные, возьмем в кавычки, красивые почерки, какие-то из них покажутся вам и вовсе некрасивыми. Вопрос восприятия еще. да? Часто людям не нравится их почерк. Угу. И Со школы нас учат о том, что вот писать надо красиво, снижают оценки, если не могут прочитать да, что-либо. Знакомо же, да? Красивый почерк, как понятие каллиграфии, это всегда внимание форме, в ущерб содержанию. Имха, Аня, прям в точку. У вас очень отличный уровень подготовки. У коллеги очень ровный, красивый почерк, ее гордость. Но у человека она примитивная до боли. Да, да. Ну и скорее всего поверхностный, да. Ну давайте с вами. Раз уж мы зашли. Какой из них красивый? Первый или второй? Да. Пишет Светлана. Угу. Вот на ваш взгляд. Какой бы вы не один. Угу. Я долго думала, какой красивый сюда прикрепить, потому что действительно у каждого и понимание свое. Второй более гармоничный. Угу. Второй живой, заметили. Угу. Ну, вот первый такой, как орнамент, да, получается. Ну, вот Что за ним стоит? Я взяла этот. Здесь могут быть разные варианты. Этот совсем таких стандартных, недалеко уходящих от прописей, до да, почерков, масок, где прям очень много всяких вензелей, украшений и так далее. То есть здесь разные такие варианты, то, что называют красивым. Второй вообще крутой, первый очень сухой. Да, второй тоже один из моих любимых почерков. Здесь письмо бабушки. Если мы посмотрим здесь на доминирующую картину, как раз тоже я обучаю уже у себя смотреть эти вещи. Угу, да, интуитно тоже. Угу. Первый какой-то дробный, есть такой термин. <свят> нет, в графологии нет. Вторыми местами Пушкина напоминает. Нет, у Пушкина другая картина. И у него там прям такое сильное психологическое неблагополучие. Была в его музее, привозила оттуда фотографии, рукописи его. Кстати, у него есть еще одна подпись в виде спирали. Это вот тоже интересно. Потому что обычно там в интернете или где-то часто публикуется другой вариант его подписи. Тем не менее, есть у него еще один совсем не Пушкин, совсем прямо противоположность. Угу. Да, в общем, посмотрите в первом почерке доминирующая картина, форма, безусловно, да? среди формы, движения и организации. Здесь доминирует форма, она выходит на первый план. А что это значит? Это значит, что внешнее выходит на первый план и задвигает внутренняя живость, гибкость человека. Есть на самом деле несколько классификаций формы, мы все их будем проходить уже на обучение, у меня на курсе, поскольку эта тема действительно она большая, она занимает несколько занятий. Сегодня мы, конечно, не будем углубляться, так по верхам пройдем немножко, чтобы у вас сложилось понимание. И у меня на курсе структура, интеллект, эстетика, взаимосвязи в буквах. Это одни из классификаций формы. Ну, вот Кто-то выделяет по порядка 20 классификаций из графологов. Да? И отдельная категория классификации формы – это печатный почерк. Они тоже бывают разные. И в данном контексте мы с вами говорим об эстетике, да, классификации по эстетике. И обращаясь к нашим графологическим таблицам, который также мы используем, конечно же, в обучении, мы увидим, что форма в первом почерке она такая формальная, да, искусственная, масочная. И с позитивной точки зрения у нас есть позитивное и негативное выражение. Да, мы, конечно, можем и сказать, что здесь и креативность есть, и эстетическое восприятие, и чувство формы и желание выделяться, да? но, тем не менее, да, здесь очень ярко выражена потребность в одобрении. Вот у них чаще всего проблема идет с критикой, с восприятием критики, точнее ее невосприятием. У них часто очень сильный перфекционизм. Здесь форма идет над содержанием, то есть вот эта вот искусственность, тенденция давать важность аксессуарам, особенно если очень много украшений в почерке. То есть важность все переходит с внутреннего на внешнее. И вот как правильно заметили вы, да, второй почерк. Здесь уже упрощенное письмо. И доминирует уже что? Форма, движение, организация. Здесь уже на первый план выходит движение. Видите? Степень выработанности, поясню для коллег. Да? Форма уходит на задний план. Видим да, естественность, беглость, баланс напряжения, расслабление в этом почерке, упрощение уже, появляются ниточки. То есть такая естественная картина письма. А первый почерк напряженный, между прочим. Там очень сильное напряжение. То есть да, обобщим, если мы здесь говорим больше о естественности формы. И в целом Макс Пульвер утверждает, что каллиграфическое письмо, оно безлично. И эволюция здесь может принимать уже два различных пути этого уменьшения, графических движений и наоборот обогащения. И Пульвер говорит, что в упрощении формы преобладает и сила разума, и синтеза, и эстетического смысла. И индивидуального богатства. Если с этим понятно, поставьте плюсики. Подробнее, конечно же, я буду рассказывать на обучении. Сейчас я вам скину тоже ссылочку. Там написан наш формат, программа, чтобы мы не теряли время. 30 числа начинается уже курс. Это будет последний курс, который я буду вести вживую. Остальное, следующие потоки, они будут уже в записи с периодическими встречами на практику, потому что практика все-таки она важна. Здесь, как показал практический опыт, студенты очень хорошо усваивают и в записи тоже, потому что у меня были студенты, которые... Ой, пожалуйста, пожалуйста, можно, можно... Я говорю, сейчас нет группы, пожалуйста, хотя бы записи, хоть что-нибудь... Ну, Окей, я открывала доступ, и они потом успешно сдавали зачеты. И всегда виден уровень подготовки, когда я даю зачет уже в конце в конце каждого курса у нас зачеты. И видно, как человек разбирает, как идет ход у него мысли, да, насколько заложен уже материал, насколько у нас воин. И поэтому в записи будет теория. Отлично, но встречаться обязательно. Встречи, да. В этом потоке я веду полностью и теорию, и практику в этом потоке будет да. Следующий уже после этого потока будут записи, и будем встречаться для практических. Я думаю, раз в две недели будет достаточно. Так, подпись расскажет все. Ну, как мы знаем, подпись один из элементов почерка. И она может существенно отличаться от него, и мы можем вообще получить две разные картины. Человек, вот Наташа была, на подписи есть у меня интенсив такой как раз по анализу подписи. Но там я тоже рассказываю о том, что подпись отдельно от почерка мы не анализируем, ни в коем случае. Да, и более того, подпись не содержит полной информации, так же, как и другие отдельные элементы почерка, написание букв, написание цифр, за исключением одной методики. Вот весной я обучалась у аргентинцев физико-математический подход Леонардо Лембо. Лембо, почему-то мне все время Лембо хочется сказать. Там совершенно отличный подход от классической графологии, и там все завязано на голограмме. И там подпись рассматривается как голограмма, и это потрясающе, когда ты по одной подписи можешь таки получить достаточно обширную информацию. Я, конечно, была поражена. И вот сравнивая да, через классический, у меня первое все совпало, и второе, тот голографический анализ, он мне еще дополнил картину для консультации. Ирина, у меня не получилось с книгой, очень жаль, привлекла только одного человека. Светлана, не переживайте, не переживайте. Книга, да, я ее приготовила, вот она у меня лежит, я могу по ней постучать, чтобы вы слышали. Я хотела ее показать вам, потому что я сижу, я вижу, что у меня камера включена, я не понимаю, почему зум. Меня не показывает, и я переживаю по этому поводу, что вы меня не видите, вы видите презентацию, особенно те, кто меня еще не, не знает, кто со мной еще не очень знаком. Да? Так, Для анализа годится любой материал, тоже распространенный миф, дать какую-то маленькую записочку, списочек, не знаю, в магазин, или там написать два-три слова, ну все достаточно, сейчас да, графолог начнет. Нет, неправда. Должны быть соблюдены правила подачи, то есть черновики, записи на коленке, какие-то ксерокопии, фотографии, плохо отсканированные образцы, пару строчек. Это все не годится. Мы будем еще говорить это, когда будем говорить про правила подачи, что будет завтра. И здесь, конечно же, интересное тоже отличие про почерковедение, да, где, ну, в принципе, это не обязательно, наоборот, да, нужно установить в каких условиях, в тех ли условиях, тот ли человек, и там есть такие возможности. Про мы немножко про другое. Девятый миф, что можно обучиться по одной книге, мне нравится энтузиазм в людях, это очень здорово, но тем не менее одной книги, одного семинара, одной лекции совсем недостаточно для владения это все-таки наука. Это Мы можем сказать, что это методика, и это методики учатся. То есть, более того, существует большая вероятность неверной трактовки, например, признаков почерка либо какое-то непонимание, например, человек открывает, видит движение, даже если книга очень, очень классно написана, и глубокая, и научная, и с базой и так далее, да? то вот он видит, допустим, понятие движения, и он его не понимает, и не понимает, чем движение отличается от скорости, например, вот совсем не понимает, он говорит, ну окей, я, я не буду брать тогда этот признак, раз я ничего не понимаю, а это один из самых весомых, например. То есть вы опускаете то, что значимо, да? или неправильно можете растолковать отсюда неверные трактовки. Вот у меня, я студентам тоже объясняю допустим, про ложную скорость. Это когда в почерке нет нажима, его можно принять за быстрый, и соответственно будут позитивные достаточно трактовки. Но в почерке нет нажима, это все не подходит. Будут совершенно противоположные значением графология, псевдонаука, ну, ставят в ряд с астрологией, с хиромантией, с гаданиями, с другими ненаучными методами и так далее. Много работ мне попадалось, которые в кавычки возьму «опровергали валидность и надежность кропология». Но знаете, после одной я неделю смеялась. Правда, <с> она стала моей самой любимой работой. Это Там корреляции такие серии, что в океане живут рыбы, потому что в Москве сейчас осень. Как вам такое? Напишите в чат. И тоже он берет, рассматривает чьи-то методики, на самом деле очень классно написана история, очень глубоко, где и как используется графология. Ну, видно, что человек, да, он действительно очень много там изучал, очень много, все, ну, мне кажется, там одна была цель, дисквалифицировать, более того, это докторская работа. И он берет чью-то там методику и основывается на исследованиях, знаете, 20-30-е годы прошлого века. На секундочку, да, это раз основа полагается на них, выбирает какое-то, который ему наиболее нравится, выбирает 11 признаков почерка, те, которые можно посчитать, наклон, размер, расстояние там, поля, потом что-то думает, анализирует, говорит, нет, 9 достаточно, в смысле 9 признаков, их более 150. Представляете разницу, да? Кто представляет, поставьте плюсики. Логика с эффектом, разорвавшаяся бомба. Да. Наташа, я смеялась неделю, правда. Это до сих пор моя любимая работа. И оставляет, в общем, 9 признаков, 9 из более чем 150. Вот Олесковский выделяет 182 признака на него. Но у него больше такой криминалистический аспект, тем не менее, достаточно глубоко тоже. Вот. И на основании этого, значит, там проводят математические всякие расчеты, математические эти штуки. Ну и, собственно, вывода, да, что графология не работает, валидность здесь вообще там минимальная, и та-та-та-та-та-та-та. Прикольно, думаю, я. Еще, значит, работы они оценивают валидность по отношению человека, которого анализировали. Вот они тест Кетелла личностный тест Кетелла очень классная, кстати, методика. Если кому интересно, можете пощелкать, есть в онлайне тоже тесты. И, значит, они сравнивают с графологической методикой. И им надо понять да, валидность, как ее вообще смотреть. И они заявляют о том, что самое лучшее – это когда человек сам себя оценивает. И значит, там оценки получаются человеком, принятие себя, получается выше по кителу, чем по графологии. Но есть такая вещь, что неадекватное принятие себя. То есть человек, вот вы попробуйте сказать нарциссу, что он халатный, что он завистливый. Насколько примет человек данную информацию о себе? Напишите в чат, вот ради интереса. Насколько человек вообще готов принять такую ситуацию? То есть на оценке субъективного мнения. И подобных приколов, я тоже вот читаю эти работы, на самом деле очень много. Правда. И касаемо Википедии, вот там, там очень много, прям я когда читала определения... И там очень много слова предсказания. Графология там предсказывает, не предсказывает, еще что-то. Мы не имеем отношения к предсказываниям, к предсказаниям, или как угодно можно коверкать это слово. Да? Мы анализируем информацию, не предсказываем. То есть Википедия, в принципе, если мы залезем в историю, это народная энциклопедия, в которую каждый там человек может взять, дополнить, написать свои какие-то вещи. Ну, с, с претендованием на правду, так скажем. Горькую правду всем принимать тяжело, а некоторым просто невозможно. Согласна. А в лучшем случае нарвешься на стену. Угу. Готовы принять любое объективное мнение? Ну, Я тоже готова принять, но если оно объективное никогда. когда... Личность да, многогранную мы берем, вот сейчас дальше у нас будут слайды, когда вот берется, грубо говоря, один палец, даже уже не рука, и, грубо говоря, что вы можете сказать по пальцу этого человека об этом человеке. Ну, Конечно, так не работает. Ирина, а как относиться к Тараненко? А Света, я не знаю, кто это. Честно, это из графологии кто-то, или кто-то как заявляет, кто-то себя. Графолог. Я посмотрю, тараненко Прямо вот тебе заскриншотила. Так, как мне теперь это сохранить, чтобы вас не закрыть чат? Угу. Я посмотрю. Честно, пока не знаю, что сказать. Вот с Дмитрием Смысловым мы общались недавно. Пожалуйста. Да, у него тоже интересная такая позиция касаемо почерка, подписи. Так, ну о мифах мы с вами сказали. А, графология, она основана на психофизиологии, на психологии, психиатрии, конечно же, без типологии тоже здесь никак. И сейчас сюда я бы добавила еще физику. И я считаю, что это важно, потому что очень много исследований с точки зрения физики, с точки зрения как раз по почерку можно найти. Вот в МИФИ наши специалисты исследовали тоже большое исследование. Как ни странно, я узнаю это не из России, я узнаю это от мексиканских коллег. Я была очень удивлена то есть даже там вот у них уже это все знают а у нас нет. Тем более что это русские наши русские ученые. Ну короче ладно больная тема для меня это очень больная касаемо науки. Так, Ирина, как вы оцениваете Чернова Юрия Георгиевича, в частности, его книгу Анализ почерка в работе с кадрами. Заранее благодарю за ответ. Я не читала эту книгу. У меня есть книга Чернова. Достаточно неплохо изложена история с точки зрения. Ну, есть только один минус Рудольф он не попал, Рудольф, он пофаль. Мне кажется, графологи должны об этом знать. И его книга, она больше направлена, как бы мне показалось, что, вот не помню, по кадрам, не по кадрам, по-моему, не по кадрам какая-то другая у меня книга его есть, И мне показалось, что она больше нацелена как инструкция к той программе, да, которую они создали. Я не знаю, что ли, программы мне такой тавтологический анализ кто-то из клиентов высылал, но там тоже одно противоречит другому. Я программу не знаю, как она у них работает. Ну, надо анализировать более глубоко. Надо анализировать здесь более глубоко посмотреть, ну мне не хватило, а вот еще что мне бросилось в глаза, а, в книге не было даже списка литературы. Вот для меня это тоже такой вот звоночек показатель. Чернов с кем-то он в паре работает с таким, тут из наших, а все Чернов, да, это я про Подождите, Чернов вместе. М -м. Забыла. Юрий Чернов. Они паря в паре еще с кем-то. И он еще с Ноэр вместе тоже у них очень много работы и компьютерная программа. Это они уже во Франции делали, как я поняла. Ну, смотрите сами, здесь просто я бы рассматривала как очередной из подходов, но все-таки мне не хватило какой-то опоры на, на базис. То есть если ты пишешь да, какие-то характеристики, а, откуда взята эта информация, да, на основании чего это сделано, список литературы. Я сейчас не буду искать, я посмотрю, сейчас запишу себе... Чернов вместе с... Представляете, забыла фамилия. Программист, да, указывает программу для непрофессиональных пользователей. Чернова пришла на днях, я пока не читала. Чернова, я вспомнила, я спутаю с этим. Чернов вместе. Сейчас просто если по, я могу залезть, поискать, но это будет время, я не хотела бы отрываться от этого. Я читала его статьи по компьютерной программе, но вместе с Моэр а, была книга. Ладно, не будем останавливаться, вспомню, скажу. Щеголев, да, Свет, вот про, Щегово, про Щеголева я сейчас говорила, да, да, не про Чернова, это Щеголев, да, да, да, да. да. Вот у него как раз в книге мне не хватило этих вещей. Касаемо Чернова, ту книгу, которую вы написали, я не читала, но я с удовольствием ознакомилась на самом деле. И психиатрия, и психология. Спасибо вам большое. Все. Теперь все на месте. Так. Опечатка. Да. Спасибо вам за внимательность и исправили то, что на слайде. Да. И действительно здесь мы говорим о взаимосвязи. Давайте не будем отрываться. Черного работы я читал, но касаемо компьютерной программы и касаемо там выводов тоже, какие есть проблемы в графологии, они там как раз указывают. Я с ним во многом согласна, но конкретно работы не читал. Да, я с Шугалевым перепутала. Да. Прошу извинить, да, вот как раз вот у него в книге мне, мне не хватило. Так, и зона мозга, да, которая участвует в письме. Не будем тоже долго останавливаться. Вообще, в целом, почерк является очень сложным психомоторным актом, которым задействовано огромное количество взаимосвязанных факторов. И любые попытки рассматривать почерк лишь через область какой-то сознательной, например, деятельности, они изначально будут являться ошибочными, за исключением обучения навыку на начальном этапе. Почерк является совокупностью первого, да, сознательных, второе, бессознательных процессов. Он напрямую связан с высшими психическими функциями человека, с особенностями его нервной системы, которые посредством мелкой моторики уже отражаются на бумаге при письме. То есть, иными словами, мы можем сказать, что сам почерк он является психомоторной графикой мозга. И, я думаю, вам известно, Вильгельм Прейер, он исследовал людей с ампутированной рукой и смотрел, как они пишут другими частями тела. Это могла быть нога, это мог быть рот и так далее. Да? И в почерках он заметил те же самые особенности, что были и до почерков этих же людей. Таким образом была доказана «Связь между деятельностью головного мозга да, и руки во время письма». Книга Моргенштерна, «Психографология» еще не читала. Это очень устаревшая книга. Свет, давайте вот конкретно по списку книг. Он будет у тех, кто идет на первый курс. Я там более подробно со своими комментариями обязательно все эти пометочки сделаю. Давайте сейчас мы не будем на это тратить время. Я понимаю, что у вас есть интерес. Но психографология Моргенштерна, она очень устарела. Ее в качестве исторического такого материала можно оставить, можно посмотреть, но не более. Вообще, в целом, в мозге говорят, что до 50 миллиардов нейронов, ну, по последним данным, 86 миллиардов. Это бразильский исследователь Сюзанна. Хаусел как раз этим занималась. тоже Там очень интересно, как они все это дело подсчитывали. И говоря кратко, здесь согласно исследованиям, в механизме рукописного письма участвует здесь и лобная доля. Она сообщает о рассуждении, о логическом заключении, абстрактности планировании в графическом плане. Это височная доля. Идентификация слуховых данных, букв, да, каждая из которых несет свою какую-то фонему, которая повторяется в течение процесса письма. Теменная доля, она вовлечена в координацию глаз, то есть рука и другие органы при письме, и затылочная доля. Она соответствует визуализации букв и графических характеров. Вот мой любимый вопрос, вот почему, если в начальной школе нас всех учат писать по одним и тем же прописям, а к концу школы мы имеем разные почерки. Да, кстати, я вам обещала бонусы. И сейчас пока для тех, кто в онлайне, я кидаю в чат бонусы. Первое это базовый графологический словарик, и второе книга Лурии. Письмо и речь, он очень много изучал и вообще является основателем нейропсихологии. И здесь очень много у него открытий, очень много исследований, в том числе нейропсихологическую реабилитацию. Он является основателем еще и этого направления, очень много работал. Так, и еще раз вам ссылочку на обучение. Я напоминаю, что мы начинаем 30 числа. Мы будем учиться по субботам днем. Это очень важно. Так, возвращаемся к нашей презентации. Так, нет вариантов. Почему? В начальной школе нас всех учат писать по одним и тем же прописям, а к концу мы имеем разные почерки. Потому что наши индивидуальные, врожденные, приобретенные да, особенности личности, они начинают брать свое. И рука уже бессознательно транслирует их на листе бумаги посредством мелкой моторики при письме. Вспомните, да, себя лет в промежутке с 11 где-то лет до 14-15, как раз такой подростковый возраст. Он, кстати, с 11 лет, не с 15, как многие думают. То есть вы пробовали такие разные стили письма, меняли наклон, там правый, левый, увеличивали, уменьшали размер. То есть личность находилась еще в поиске, она как бы как примеряла, да, как ей комфортнее ощущать себя в окружающем мире. И именно в этом возрасте происходит окончательное становление да, и появляется уже индивидуальный графомоторный стиль, который свойственен уже только вам. Здесь были и проверки графологических положений путем гипнотических опытов, почерк под гипнозом. Очень показательный эксперимент, который подтверждает установленные графологами признаки. И здесь ученые исследовали графологические признаки и законы с применением гипноза. И вот 1924 год научная комиссия Русского научного графологического общества под председательством Зуева Инсарова, эксперт-графолог, уже очень большой вклад внес, и после подтверждения полного отсутствия контроля воли над мускульными движениями, испытуемым последовательно внушали, да, что он, допустим, скрытен, что он скупой, что он хитрый и так далее. Там разные качества ему внушали, и в образцах, почерках, написанных под диктовку, наблюдались соответствующие этим качествам изменения. Более того, все они имели существенное отличие от почерка в обычном состоянии. И далее его возвращали в состояние, которое соответствовало различным возрастам. здесь На слайде вы видите да, 10, 13, 15 лет и так далее. Хотя реальный возраст 27 лет. И каждый раз почерк соответствовал характерному периоду признакам. И, кстати, примерно в то же время... Другими графологами за рубежом проводились вот подобные же исследования. Тоже это было не по договоренности, но это было. Вот Наташу я сейчас увидела, почему я не вижу себя. Я не понимаю. Разный характер, темперамент, приобретение нового опыта оставляет свой отпечаток. Угу. Кто знает этого человека? Как его зовут? Скоро будем уже заканчивать. У нас не так много времени осталось. Ник. Знаком, да? Ник Вуйчич. Угу. Конечно, очень известный австралийский мотивационный оратор. А есть те, кто его не знает? Алена, как ни странно, есть. Я серьезно говорю, да, меценат, писатель, певец, и вот у него врожденный синдром тетрамелия вот редкое наследственное заболевание. И как он держится, да, как он собирает зала, несмотря да, на весь свой. Дефект. И, казалось бы, такой человек просто не умеет и не может писать. И ему, в принципе, наверное, это мне не нужно, да? можно было бы подумать. Но посмотрите на почерк его, он достаточно развитый даже, несмотря на то, что он ртом пишет. Мы здесь видим очень высокий уровень развития личности в целом. Женился, имеет ребенка, да? по-моему, двоих, нет, если не ошибаюсь. двое да угу. безусловно да вот жюль крепежа менеш он по праву считается отцом основателем я сегодня его уже упоминала французской графологической школы он на примере сотен почерков школьников доказал что даже дети которые еще не являются графически зрелыми то есть не достигли полного автоматизма навыков письма они обнаруживают в написании самых простых букв значительные индивидуальные различия. И это очень важно. Форму мы с вами подробно будем изучать уже на основном курсе графологии да, с 30 числа по субботам у нас занятия днем. Вот, да, и вы уже сейчас можете также присоединяться, можете забронировать за собой место, выбрать тот, Тарифный план, который вам удобен, вы можете оплатить целиком курс, это дешевле, это единоразовая оплата. Если, либо вы, если вы понимаете, что вы сейчас не можете да, целиком оплатить курс, вы можете присоединиться и оплачивать обучение по месяцам. Это будет чуть-чуть дороже. Но э, зато у вас есть возможность как бы в рассрочку да, оплачивать курс. Есть еще возможность пойти ко мне обучаться индивидуально. Тоже еще один из тарифных планов. Если вы хотите заниматься один на один, если вы хотите, допустим, обучение по вашим почеркам, да, интересным вам, которые вы, допустим, сами, возможно, где-то будете находить или опираясь на мои почерки, но еще да, со своими каким-то, там полностью такой индивидуальный план будет составлен. Мы уже будем ориентироваться на ваши интересы. Да? Внешнее и внутреннее, да, чтобы разбираться в людях, то есть более целостно. Конечно, сертификат. То есть вы сдаете зачет и получаете сертификат. Итак, здесь кратко о том, что можно... Определить по почерку, очень кратко, разумеется, этих а, значений намного больше, это и умственный потенциал, это и стратегическое мышление, и обучаемость, и энергичность, и амбициозность, и стрессоустойчивость, и лидерство, взвешенность, клиенто-ориентированность да, это большой клад. Для тех, кто в HR области да, занимается, оценкой персонала, почему они приходят, потому что человек сразу как на ладони становится. И, конечно же, благонадежность, особые такие уже компетенции, психологическое благополучие тоже мы здесь можем увидеть. А сейчас будет каверзный вопрос. Что вы видите на картинке? что вы видите на этой картинке. Напишите в чат. Вот, можем ли мы определить, какой это человек перед нами? Части, элементы. Угу. Буква отдельные и соединения частично. Мужчина в футболке а какие у него брюки например во что она будет У нее ничего не двигается на голове может быть у него что-то есть что невозможно по одной руке описать полный облик человека да она все правильно, угу. как и по букве провести психодиагностику. Я прям вам поаплодирую. Слышно? Если слышно, плюсики поставьте в чат. У вас хороший вводный курс по графологии, Ирина. Благодарю, Анна. Благодарю. А что там дальше? Там еще много интересного и глубокого. Я все время что-то нахожу еще графология графологии. Она настолько интересна, что я вот столько лет в нее, да, с 2009 года. И даже я всегда нахожу для себя, ага, а вот здесь вот нужно еще чуть больше углубиться. А вот здесь вот еще какая-то информация. И все время что-то еще, что-то еще, что-то еще, какие-то открытия, исследования, чьи-то книги. Этого много, но, к сожалению, за рубежом. Вот. Правильно все написали. Конечно же, каждый из вас по этой руке представил своего человечка. Тут была разная обувь, тут могла быть, мог быть и головной убор, и могло и не быть его. То есть недостаточно, все правильно написано, да, полагаться на один какой-либо отдельно взятый признак почерка. Там, букву, цифру. А вот скажите, пожалуйста, я вот эту букву пишу вот так, с крышечкой. А что это значит? А вот здесь я ее пишу вот так, без крышечки. Например, буква Т там или еще что-то. Да, что это значит? Да Вообще в разных почерках будет разное значение иметь. Мы не можем по одной букве судить. Нам недостаточно информации. Например, да, вот эта вот буква. Кому вообще знакомо такое? Кто-то пытался найти значение, описание отдельных букв. Там где-то в старых книжках можно это найти. Так, ну, для истории, конечно, интересно посмотреть. Я, честно сказать, многие из них изначально полагала, что они как бы такие достаточно... Ну, уже мы продвинулись дальше. Уже намного больше всяких открытий, исследований. И когда писала курсовую, я, безусловно, очень благодарна моему университету за то, что мне разрешили так похулиганить, так скажем. Но, тем не менее, я прочитала все вот эти старые, так скажем, книги. Я была впечатлена Зуевым Инсаровым, вот, да, если вы спрашиваете, что почитать. Не конкретно для анализа, там сейчас очень... Расширено все очень более глубоко, более детально, но с точки зрения целостного подхода он был неинтересен. Я, честно, поражена и в очень позитивную сторону. То есть уже виден такой целостный, комплексный подход, и это очень круто. Ирина, я бы прямо сегодня бросила все и пошла бродяга в графологии углубляться с вами. Здорово. Тогда присоединяйтесь к обучению. Был такой грех. Давайте я вам продублирую ссылочку. Присоединяйтесь к группе. Будем углубляться. Да, и, конечно же, мы еще говорим про такую тему. Обязательно нам нужно затронуть дуализм признаков. Здесь, например, одна из табличек, их много. То есть Мы говорим да, о гештальте, о человеке полностью. Луи угу. абсолютно завораживающая психодиагностика известных личностей. Я их отзыв на оценку почерка очень впечатляет. Да, да. Ну вот, Если бы не случилось все то, что случилось с графологией, ну, я думаю, мы в истории графологии затронем эту тему, почему такой большой пробел, <связывая> что там случилось, почему из науки резко переквалифицировали, и не только графологию, тоже мы коснемся уже с вами на истории графологии, <связывая> прошу прощения, это мы уже поговорим там более подробно, более глубоко. Так, что мы здесь видим из таблички? То есть есть и позитивные, и негативные признаки почерка. Да? И мы не все будем использовать в интерпретациях. Все это будет зависеть от взаимодополняющих признаков почерка. Это очень важно. Конечно, подробнее. Да, у нас нет столько времени, у нас сейчас не обучающий курс, у нас просто вводный для того, чтобы вы могли понять для себя, вы могли определиться, насколько вы готовы или не готовы идти дальше, да, пойти уже на обучение, где мы будем и учиться, будем тренироваться и самое главное, мы будем практиковаться, много-много практиковаться. Но те из вас, как я уже говорила, кто идет на обучение на основном курсе, они обязательно получат. Я дам и эти таблички, и другие у нас их много. То есть весь учебный материал, безусловно, я даю. И, конечно же, почерки. А кто вообще в целом для себя рассматривает обучение графологии? Ну, вот, научиться работать с почерками, с анализами почерков на профессиональном уже уровне? Пишите в чате есть те, кто из вас, кто рассматривает. Или, по крайней мере, обдумывает для себя. Или сюда пришел как раз, чтобы определиться, хочет ли он идти дальше. Как я уже говорила, да, программа курса, она объединяет себе как саму графологию и объяснение признаков почерка. Без этого никуда так и области то есть психологии, психопатологии, нейропсихологии и типологии личности. Ну, Конечно, у вас будет и теория, и практика, и начиная уже с самого первого занятия. Мы будем разбирать с вами кейсы, у нас будут реальные почерки реальных людей, не просто так выдернутые откуда-то там из интернета, непонятного качества нет. Я привыкла, обдумываю пока. Конечно, это очень важное решение. Да, Ален, все правильно, конечно, надо обдумать. Да, и вы сможете обучаться из любой точки мира, да. Ну, сейчас тем более пандемия, так ну, в принципе в онлайне. Там будет и поддержка, у вас будет личный кабинет студента с материалами, с видеозаписями после наших занятий. И неограниченный доступ к этим занятиям. Пожизненный доступ я даю к курсу, то есть не будет такого, что бах, и вас отключили. Но если вдруг какие-то технические вещи, вы пишете на поддержку, мы это все дело исправляем. Конечно же, сертификат и вишенка на торте, то, что мне больше всего нравится, вы можете проходить курс неограниченное число раз. То есть, допустим, вы сейчас прошли, вы отучились с условием того, что если он у вас оплачен полностью, потому что если вы, допустим, оплатили месяц или оплатили два месяца, но третий месяц не оплатили да, по каким-то причинам, отложили или еще что-то, да, тогда это не распространяется. Но если у вас оплачено, и вы уже были, вы можете прийти еще раз. Я каждый раз добавляю что-то новое, я каждый раз обновляю. Ну, основное звено у нас остается неизменным. Да? Ну, допустим, на практике да, после... Теория у нас идет практика, и мы смотрим уже новые почерки, какие-то особенности, да? то есть с точки зрения такой мозговой разминки, практической разминки это очень здорово. И девчонки приходят и возвращаются, да, студенты, ой, а можно еще раз, а когда будет снова там, первый, или второй, или третий курс? Вот хотелось бы еще раз пройти. Конечно, добавляем, даем доступ, и приходят. Смотрят и еще раз практикуются. То есть, я считаю, это важно, это полезно, потому что графология, графологии нужна практика. То есть не так, чтобы это было, да, вот основная идея в том, что не так, что человек отучился, ну и все, до свидания. Нет, конечно, конечно, нет. И это закрытый чат у нас есть, где мы общаемся, где мы можем какими-то почерками поделиться, пообсуждать да, какие-то вещи, спросить еще какие-то интересные случаи, то есть это не просто вот ты отучился, ну и все, до свидания, да? дальше ты как-то сам, нет, конечно, конечно нет, мы на связи, вы можете приходить, вы можете еще раз участвовать, я наоборот только за. Так, ну и конечно же веду только этот курс лично я, пока еще веду по субботам с 30 октября, с 13.30 до 15.30 по московскому времени будут занятия. Да. Ну, я уже говорила, что практика показывает, что теорию, в принципе, ее можно в записи. Она воспринимается в записи, ну, плюс у вас будет возможность на паузу меня поставить, записать себе, потому что я не диктую под диктовку никак в школе. Нет. Вот, как примерно сейчас мы с вами разговариваем, примерно такой же темп, темп речи для меня свойственен. И на занятиях в том числе. Вот. Ну, поэтому после этого потока уже будет все в записи. И там мы будем, я думаю, раз в две недели мы будем встречаться для практики. Так. Ну, собственно, я хочу видеть активных, любознательных, с глубокими вопросами, которые, вот, почемучки, интересовашечки, вот, с такими людьми интересно работать, таких людей интересно обучать. Вот это тяга к познанию, тяга к изучению, вот... Таких людей я жду у себя на обучении, если как бы вам просто для галочки, для получения диплома, ну, я считаю, что не надо тогда тратить на это время. Давайте с вами посмотрим. Вот тоже для примера, даже то, о чем я сейчас говорю. То есть что такое дуализм да, признаков, когда один и тот же признак он имеет и положительные, и отрицательные да, качества. И нам важно уметь разбираться, какой из них мы можем взять. То есть если почерк, например, угловатый. И мы видим, что это позитивный контекст. Мы, например, делаем вывод, что этот человек энергичный, стойкий, настойчивый. Но если графическое выражение мы будем оценивать как негативное, то получим человека очень грубого, очень бластного, упрямого включая агрессивное поведение или неустойчивость или там вообще в принципе может быть связано, например, с психологическим неблагополучием, с психологическим. Да? И там надо смотреть конкретно какой это угол, да? где, как встречается, какая степень выраженности. То есть мы составляем такую совокупность картины. И эта картина дает нам наш ориентир в таблицах, в интерпретациях, почерках уже для того, чтобы мы могли судить более глубоко. Ну, вот совсем прям кратко для примера. Мы уже видели с вами этот почерк. Так. К сожалению, очень поздно открыла для себя графологию, мне уже 60, пенсионерка, куда мне теперь, только как любитель Светлана, а вы зря так говорите. У меня в практике, когда я только начинала преподавание, буквально, я тогда еще была при институте графоанализа, была женщина, 52 или 53 года. И у нее тоже был этот страх, что как, ну, мне уже поздно, там, наверное, только молоденький и так далее. Ариса ее звали, я говорю, попробуйте. Не понравится, вы всегда сможете уйти. Почему нужно считать, что вот мне уже поздно? Я не считаю это старостью. А человек молод, пока внутри у него есть молодость, его психологический возраст, опять-таки. И она пошла, она попробовала, она втянулась настолько, пошла обучаться не ко мне, пошла к моей коллеге но потом она получила диплом, <смех> и тоже мне пишет с такой радостью, «Боже мой, спасибо вам огромное, что вы вот меня направили, вы мне сказали, идите». Я говорю, я вам не говорила, идите. Да? Здесь каждый человек принимает свое решение. Опять-таки, графология ее наполнила настолько, она вначале, да, столкнулась с непониманием детей, внуков, что как так? вот Мама должна была бы быть, да, там примерной бабушкой: не знаю, сидеть, смотреть телевизор, и ну, там, на лавочке, еще чем-то, там, не знаю, заниматься, да, просто разговаривать, общаться с другими сверстницами. Вот. А здесь жизнь кардинально поменялась, и она с таким увлечением, с таким интересом, все это, то есть, это придало некий смысл для дальнейших вот каких-то изучений, для таких очень интересных моментов. Поэтому я бы так не ставила изначально на себе крест. Да, пенсионерка – это естественное состояние, мы все, сначала мы молодые, да, потом мы растем, развиваемся, как бы. я не считаю, что это возраст, в котором ну, все, Я теперь, теперь мне все поздно, теперь я ничего делать не буду. Да? Поэтому для себя, для своего наполнения, тем более мы девочки. Светлана, что как раз период жизни начать что-то новое. Вот да, Анна, самый-самый топ период. У вас еще не все потеряно. Я узнала графологию в 67 лет. Людмила, обалдеть. Сейчас мне 68. Хорошо еще, что старые себя не ощущаю. Девчонки, какие вы молодцы. Я прям горжусь вами. Прям это, это очень здорово. Наполняет да, энергией, наполняет силами. Это правда круто. Позитивное выражение. Давайте кратко. У нас уже заканчивается наше время. Вот напишите, как вы считаете, что в этом почерке показывает позитивную картину? Спасибо, мои дорогие. Пожалуйста, Светлана. Да, что вы здесь видите по признакам? Я смотрю, вы у меня подготовлены уже. Так. признаки в любом случае я буду объяснять на курсе что закройте все свои пробелы естественно вопросы всегда есть когда ты особенно если ты изучаешь сам то есть в принципе графологию самому сложно очень сложно и мы тоже на психодиагностике пробовали разные методики какие-то из них мне вовсе не понравились я честно очень ну, Ловлю себя на том, что я продолжаю каким-то тестированием относиться все-таки достаточно отрицательно и очень скептически. Вот правда, есть буквально по пальцам пересчитать а, из тех методик, которые, ну да, что-то в этом есть. Так, я люблю графологию, я люблю проективные методики. В принципе, они намного глубже дают информацию о личности. И вот тоже тест Розенцвейка. Кто знает, поставьте плюсик. Анна пишет: Не буду писать, зная от вас ответ. Еще раз спасибо за водный курс. Анна я рада. Я очень рада. Так вообще мне нравится, когда то, что ты делаешь, оно полезно другим людям. Когда они тоже набираются какой-то информации и учатся по той информации, которая им дается. Бросается скорость глаза. Каверсный вопрос. Скорость какая? равновешенность, открытость, логичность, креативность, оптимизм. Нет, мы не про качество, мы про признаки почерка. В целом. Почти однородно, горизонтальные линии ровные, строки, да? Нажим, буквы одинаковые, подпись отличается. Угу. В целом графическое пространство. Что такое позитивное? То есть, когда у нас движение повинуется своему собственному ритму. То есть, они имеют организацию, непрерывность, пропорциональность. Здесь такое важное слово. Да? Постоянное такое равновесие, баланс. То есть, мы говорим о том, что выражена гармония движения. Спонтанность почти в каждой графических аспектах. То есть почерк гармоничен, почерк естественен. То есть если картина позитивная, то в совокупности расположения полей, осей, строк, отступов и так далее не будет какого-то беспорядка, не будет какого-то хаоса. То есть почерк в целом он будет представлять картину такой спонтанной организации. То есть мы можем сказать, что адаптация была достигнута. А что будет, если пространство негативное? Напишите в чат. С одной стороны поля выдержаны, с другой нет. Если бы имела возможность оплатить учебу, с радостью пошла бы, приходится довольствоваться бесплатными уроками. Окей, Людмила, я вас поняла, да? Ну Здесь каждый сам выбирает. Я еще раз говорю, самому учиться сложно. По бесплатным урокам навряд ли вы изучите всю графологию. Навряд ли. Какие-то вот маленькие фишечки для себя вы, безусловно, узнаете. Но... Быстро, скоро же. Но быстро какая? Есть быстро с плюсом, быстро с минусом. Я вот поэтому и спрашиваю. Быстро какая? Неблагонадежность, внутренний конфликт. Ответ на второй вопрос. С плюсом. У меня здесь, наверное, просто здесь вопрос достижения своей мечты. Я никого не буду уговаривать ни в коем случае. Я считаю, что каждый принимает решение сам. Но вот у меня было, что я и на обучение занимала, занимала так скажем. Да. Для меня это было важно. То есть деньги на меня, для меня вставали на второй план по сравнению с важностью того, вот куда я собиралась -то учиться. Да. Та же самая поездка на конгресс, на графологический в Мехико. Это была мечта. И вот, к сожалению, болезнь меня отодвинула от этого на пару лет точно. Может быть, даже на три. Не помню, я когда собиралась как раз. Но я сегодня не хочу. Я об этом расскажу завтра. Так, Плюсом, правильно, <смех> Наташа ставлю, тоже плюсик. Прям рада за вас, очень хороший уровень. Судя по почерку, человек не совсем открыт для общения, скорее скрытный. Ну и здесь очень много неблагонадежных вещей, очень много. Негативное пространство, засоренное с помарками, с плотными заполнениями мало белого поля, да, пространство, да? угу. без структуры, с невыдержанной линейностью. Наверное, строки да, имеется в виду. А с доминирующим направлением строк вниз. Ага. Ну, не всегда будут, не всегда восхождение будет нисходящим. Касаемо строчек удивительный человек такой пережили победили все Ту -ту -ту. с вашей помощью с вашей помощью, мне кажется я бы одна не справилась такому человеку трудно верить о да, о, да. он очень неблагонадежно здесь просто кипит кишит все этими признаками но мы сейчас не о благонадежности мы сейчас в целом да, негативной картине то есть графическое пространство, оно у нас будет негативным, когда все или почти все аспекты графических движений и расстояний, они аритмичные, какие-то дезорганизованные, непропорциональные, негармоничные. То есть вы увидите какой-то дисбаланс, диспропорции, невнятность этой картины, нарушение ритма, да, сбивчивое движения почерка. Нагромождения, громождения по марке очень могут быть да это вот как раз все мне почему-то хочется их назвать сбивающими факторами это наверное не, не к этому термину то есть что происходит при негативной картине траектория письма представляет сложности и создает проблемы то есть мы видим линия письма идет да, и она как бы как затруднена для человека мы можем увидеть вот этот беспорядок плохое распределение текста путаницу. это могут вторгаться ушки в соседние строки да то есть нижняя зона она уже влезает в другую строку грязь могут быть да, какие-то точки абзацы неорганизованные то есть в совокупности мы увидим какую-то вот такую очень небрежность, неорганизованность, неясность в буквах, почерк весь какой-то неорганизованный, непропорциональный, запутанность, могут быть усложнения. Да? Давайте посмотрим здесь на почерк и будем с вами уже закругляться. Что здесь? Позитивная негативная картина. Подпись вообще внезапная. Это, наверное, про предыдущий почерк. Там подпись безнажимная, да. Там очень прям кардинально она безнажимная. И нажим страны нее заметили. Ну, здорово! Да. Да. Текст негармоничен разделены почти все буквы в подписи закрытость. Но некоторая округлость, гармоничность, это про, про предыдущий почерк, да. Ну, подпись там такая, как интуитивная идет, такая даже где-то нитеобразная, но суть это не меняет. Там была очень такая история, связанная с деньгами, на Новый год пропали деньги. И подумали на другого человека, который был новый в компании. Подумали на него. Но потом, когда я увидела этот почерк, я знала этого человека. Ну и как же, внешнее же впечатление нам как говорит ну как же, я же знаю этого человека, да нет, но мы общаемся, да такого быть не может. А я скажу, что может. Я на самом деле, внешнее впечатление, все отлично, я верю почерку. Вот той картине. И действительно потом, ну потом стали вскрываться хиты, он занимал деньги. У него как только нужно было отдавать, его похитили друзья куда-нибудь за 5000 километров. У него собака съела паспорт, в которой лежали эти деньги. Короче, там очень много таких веселых отмазок было. Надо было, конечно, записывать и коллекционировать. Скажем так. Баскова эгоистичная подпись. Так, давайте мы не про подпись сейчас, мы про картину письма. Кстати, подпись у него в принципе... По графической идентичности, она соответствует его почерку. Чуть более украшена, но, тем не менее, здесь достаточно большой процент их идентичности. Но мы сейчас не об этом. Это уже мои исследования, которые я летом проводила. Не откровенно по Баскову, а вообще по подписи. Очень интересное исследование. Сейчас Ирина Анатольевна доучит методы математической статистики и исправит свою научную статью, как это правильно нужно сделать. Потому что я считала на уровне тех знаний, которые я имела, сейчас я уже вижу, что вот здесь надо докрутить, здесь надо пересчитать. Но, тем не менее, там очень интересный результат получились. Пока все не озвучу. Вот 403 у меня респондента, это очень большой выбор посчитается. У баскового детскости есть почерки. Я сейчас про гармоничность. Давайте анализы пока оставим. Мы говорим с вами про позитивную или негативную картину. Почерк можно назвать красивым. Это гармоничный человек но с перепадами настроения. Так, Я говорю про внутренний и внешний баланс. Про картину. да? Что мы видим здесь? Такое. Кстати, он меня приятно удивил, Басков. Я думала, что у него будет очень много формы, а у него достаточно естественность в форме. Да, подпись чуть-чуть, у него здесь есть элементы, но в целом, в едином стиле. Картина пози позитивная. Угу. Ясное расстояние. Здесь даже больше, да, чем э, норматив. Но мы понимаем, что это какая-то открытка. И, возможно, с этим да, могло быть связано. Все-таки делаем на это скидку буквы «С». Хороша, конечно да заметили да намного выше чем строчные да выше ставить себя но в целом внутри то достаточно он и поддержку может оказать и такое вот. интересно я честно была о нем совсем другого мнения вот вообще полностью противоположно когда увидела это но обычно меня как-то в другую сторону удивляют почерки. то боже, никогда бы не подумала. А здесь, вау, никогда бы не подумала, но в очень положительном, в очень позитивном контексте. Так, ну давайте это мы уже оставим на следующий раз. Давайте на этом мы будем с вами закругляться. Про доминанты. Я тоже удивилась. Стероидности нет почти. Да, я маску очень сильно ожидала. Прям вот такую, что с короной на голове. И прям весь такой. Смотрите на меня, на мне растут цветы. Я ожидала что-то похожее. Увидеть, и я очень удивилась. Да? Очень естественный движение письма, формы естественные. Так, я думаю, доминанты мы с вами оставим до да, следующего раза. Ничего страшного в этом нет, мы уже с вами очень долго на связи. Я вам еще раз сейчас скину ссылочку на обучение. Не забывайте про конкурс. Мне так хочется кому-нибудь подарить свою книгу с автографом, но должны быть выполнены условия. То есть это вы с вашим почерком, вы можете просто почерк, если вы считаете, что вы не фотогеничны. Вы можете просто взять ваш почерк рядом с вами, заселфиться за вместе с вашим почерком. Любой полет фантазии, это не для анализа, вывешивается абсолютно. Ставите хэштег «хочу к Бухаревой» в одно слово и отмечаете меня. Давайте я вам сейчас еще раз скину. Прям сразу две ссылочки. Как быть, если Инстаграм не в почете? Я ими пользуюсь. Ну, это Инстаграм конкурс. В прошлые разы были, да, по всем соцсетям. Немножко неудобно собирать потом результаты. Так, первая ссылочка это как раз Вы найдете информацию по обучению. И вторая ссылочка, как найти меня в Инстаграм. Я хочу очень, но не совсем условия, поняла. А, Светлана, напишите, что именно непонятно. Я ссылки не вижу. Ирина, а где появятся ссылки? Вы не видите ссылки, которые я в чат кидаю? Серьезно? И давно? Нет? Так, вот я же говорю что зум меня и бонусов тоже нет. Приглашение на обучение тоже не поступило в самом начале. А как же так? А вы знаете, что с этим сделать можно? Я вам здесь отсылаю ссылочки, а оно не работает. прислать на почту. Понимаете, смысл бонусов-то в чем? Смысл бонусов, что для тех, кто в онлайне сейчас, из тех, кто на почте, их могло бы не быть сегодня в онлайне, и они получат бонус. Это нечестно, я считаю. У меня ссылки есть. Может, проблема в индивидуальных настройках? Посмотрите поле. Кому? А! Так, все у меня там кто-то стоял, Александр, по-моему. Посмотрите, сейчас есть. Ура! Аллилуйя! Нет, все-таки Zoom это явно не моя платформа, и она мне отвечает тем же. Я сижу приготовленной для эфира. Одно дело, когда я знаю, что я эфир буду вести без видео, это одно дело. Да, Я, собственно, не собираюсь, так скажем, свет... Да, согласна спорный зум очень да да и когда я понимаю что я веду без видео да, соответственно я веду без видео <свят> когда я настроена вести с видео потому что я вас уважаю и это нормально да когда человек который рассказывает который приглашает вас на свою программу выходит с видео и я конечно переживаю по этому поводу ладно на этом мы будем завершать я еще раз на всякий случай ставлю ссылочки в чате. Видеозапись будет доступна в течение а, суток. Уточните условия по конкурсу, а не смотрите. Вы делаете фотографию либо вашего почерка, либо вы и почерк. Вы можете импровизировать, как хотите. В Инстаграме, если вы пройдете мой Инстаграм, там есть у меня пост. Он так и называется «Хочу к Бухаревой». Там условия написаны. Ну, бывает, что разное восприятие. Да? Кому-то лучше визуально воспринимается, кто-то лучше на слух ну, и так далее. Да? Кто-то кинестетически. Да, вы его вывешиваете, ставите хэштег хочу Бухаревой, и отмечаете меня, чтобы я вас увидела. Иначе, как бы, я не смогу дать вам номер, и уже по этим номерам рандомно мы будем с вами разыгрывать. Я думаю, надо вернуться к Ютубу, настроить. Они там просто поменяли настройки раньше, раз в трансляцию заходишь, и все очень просто. И люди понимают, как заходить, и понимают, как там все устроено. А сейчас они сделали, что через обс надо. У меня этот зверь не подключен. Ладно, я на этом буду завершать наш первый с вами день. Мы с вами увидимся завтра в 8 вечера. Я попробую еще раз поиграться с настроечками и понять, почему и что здесь у меня случилось с видео. Очень жалко, конечно, что так. Но я прошу... Приношу вам свои извинения за это. Да, пожалуйста, увидимся с вами уже завтра. Прочитайте обязательно страничку с обучением. Посмотрите, там указана программа, там указано, как мы учимся, что мы учимся, что туда входит, для кого, кому точно не нужно идти. Прекрасно было бы с видео. До встречи завтра. Большое спасибо. да, да увидимся завтра. Обязательно знакомьтесь со страничкой и жду тех, кто надумает, тех, кому важно действительно понимать графологию, понимать личность через почерк уже на профессиональном уровне. Одно дело, когда вы там сами учитесь. Да, ну, мы на психодиагностике самонадиагностировались. И, честно, я скажу, есть методики, тот же самый Розенцвеки, я начала да, говорить, не закончила, где, да, видно, что что-то там считается, что-то показывается, и понятно, что методика очень глубокая. И я понимаю, что мне нужен какой-то сторонний специалист, кто бы мне объяснил. Возможно, это даже в рамках целого курса было бы. Понимаете, да, о чем я? Вот, поэтому эта вещь очень важна. Конечно же, если учиться, то надо идти не просто так, который, о, да, миху, графология и так далее. Да? То есть надо учиться у тех, кто профессионально разбирается. Это важно. Ну, По крайней мере, для меня этот критерий очень важен. Все, на этом мы с вами закругляемся и увидимся с вами в 8 вечера завтра. Я думаю, ссылочка будет та же самая. Проходите по ней, прям сохраните ее. Все, до свидания.